Всем подписчикам привет! Приближается общий семейный праздник, который каждый из нас все равно отмечает раз в году. Это Новый год. И серию видео снимем по подготовке, облегчению подготовки к этому празднику Новый год. Сейчас покажу вам один лайфхак, вернее два, как существенно облегчить себе эти приготовления. Очень много апельсинов идет на этот праздник. Апельсины, мандарины и зачастую не у всех есть соковыжималки. Я сейчас покажу вам одну хитрость, с помощью которой можно отжать из апельсина или мандарина сок без соковыжималки. У большинства есть стаканы, вот такие граненые стаканы, уже новые, с донышками которые подходят вполне для выжимания этого сока. И чашки. У многих они, конечно, есть. Технология такая. Вы помещаете этот стакан в эту чашку, разрезаете апельсин на две половинки, две половинки, и с помощью вот этого стакана можно вполне выжать почти весь сок. то есть его помещаете на донышко и начинаете вот таким образом его крутить. То есть получается в результате какое-то количество сока, но какое-то почти полностью, но сок с мякотью. Вот такая технология. Видите, собирается в этой чашке сок, а мякоть, мякоть потом можно ли отсидеть, и то, что не дожато, вот у меня есть половинка, вы просто потом дожимаете рукой, но тут уже почти ничего нет. То есть с помощью вот, вот такого нехитрого приспособления, перевернутого стакана, можно выйти из положения и выжать апельсиновый сок. Второй лайфхак который я хотел вам поделиться. Это как сохранить бананы в спелом виде, без потемнения. Потому что много остается бананов, если вы их не, не, не успеете скушать, они просто будут почерневшие. Банан в связке, не разрывая, тоже помещаете вот этой кончиком в чашку, и в нее... Наливаете немного воды. То есть получается вот такой вот банан как бы всасывает в себя влагу и долго не портится и не темнеет. С праздником приближающимся и спасибо за внимание. Подписывайтесь.